Привет, меня зовут Наиль, и я изучаю и преподаю английский. Мой второй ролик посвящен английскому алфавиту, английскому фонетическому алфавиту и курсиву. По ссылке в описании вы найдете таблицы, показанные в данном ролике в формате страницы А4. Если на каком-то моменте вам встретилась интересная, но незнакомая информация, не стесняйтесь останавливать, пересматривать или перематывать это видео. Приятного просмотра! Итак, сейчас на вашем экране английский алфавит, английский фонетический алфавит и курсив. Английский алфавит с транскрипцией находится в верхней части экрана. Учить его, я рекомендую, именно по строкам, так как он изображен в таблице. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Очень классно запоминать алфавит по детским песенкам. Ссылку на одну из них я оставлю в описании. Для чего необходим алфавит? Наверное, в каждой школе еще лет 10 назад давали как основную причину работу со словарем. В Google Translate это становится все менее актуальным. Но есть другое важное применение алфавиту. Когда вам нужно передать написание какого-либо слова собеседнику, либо записать что-то с его слов. Достаточно часто такая ситуация возникает на занятиях английским, либо при бронировании билетов или заказе номера. Представим, что вы тезка Элеезера Ютковского, автора книги «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Вы хотите забронировать по телефону билет на самолет, и между вами и оператором происходит следующий диалог. Hello, my name is Eleazer I need to book a ticket. Hello, Mr. Rydkowski. Could you spell your name, please? My name spells s e -L -I e z e r and my last name spells s y -U d k o w s k y В этот момент на линии происходят помехи, и оператор просит вас снова. Could you spell it again? В подобной ситуации название буквы обычно сопровождается словом на ту же букву. Часто используются имена или географические названия, так как они пишутся похожи в разных языках и обычно известны людям, работающим с иностранцами. Вы произносите E as in Europe, L as in London, I as in Italy, E as in Europe, Z as in Zambia, E as in Europe, R as in Rome. Также можно использовать другие слова, к примеру, те, которые будут наверняка известны собеседнику, даже если он не говорит на языке свободно. Вы продолжаете. And my last name. Y as in Yellow, U as in Useful, D as in Dear, K as in Kind. O as in orange, W as in white, S as in smart, K as in kind, Y as in yellow. Таким образом, знание алфавита и минимальные навыки в правописании позволят вам выполнить свою цель и забронировать билет. Если же вы не хотите придумывать слова сходу, рекомендую воспользоваться фонетическим алфавитом НАТО. Он стандартен для большинства стран мира и выучить его не составит труда. Вот 26 слов, которые в нем используются, но чтобы правильно прочесть их, необходимо знание следующей темы. В прошлом видео я упоминал, что один из немногих подводных камней английского ⁇ это правила чтения и исключения из них. Я считаю, что специально учить их на начальном этапе нецелесообразно, скорее их обилие оттолкнет вас от изучения языка. К тому же, с большой долей вероятности, прочитав достаточное количество текстов, вы начнете сами подсознательно выбирать правильный вариант произношения. Лучше обратиться к правилам чтения, когда у вас уже есть некоторая база, чтобы систематизировать имеющийся опыт. Но без вспомогательного элемента при чтении английских слов все же не обойтись. И здесь нам поможет транскрипция. Обратимся к таблице с английским фонетическим алфавитом. Звуки разделены на гласные и согласные. Согласные разделены на звонкие и глухие. В верхней части согласных звуков находятся парные согласные. Б, П, В, З, с, ж, дж, ч. Есть еще одна пара, в и ф. Но эти звуки не имеют аналогов в русском, поэтому расположены ниже. Далее идут непарные, е, х, л, м, н. Еще ниже согласные без аналогов в русском. Уже знакомая пара межзубных, в, ф, как в словах this и thank. В последнем слове также есть носовой, н, р, как в слове Russia. И в. Первый звук в слове ⁇ вот ⁇ Верхняя часть гласных ⁇ это пары долгих и коротких гласных. А, А, И, И, и О, О, У, У. И звук без долгой пары Э. Ниже идут дифтонги Ау, Ай, Э, Эй, Эу, Ой, У, И. В нижней части таблицы идут звуки, у которых нет близких аналогов в русском языке. Э, как в слове bad. Э, как в bird. И звук с названием шва. Его можно встретить на конце слов, например, в mother. И помните, что ударение всегда ставится перед ударным слогом, а не над ударным. Посмотрите, к примеру, на слова mother и Russia. Звук а... Ударный в обоих случаях, но ударение стоит не прямо над ним, а в начале слова, перед слогом. Мое произношение, к сожалению, не идеально. Поэтому я порекомендую тех, кто уже выпустил достаточно хорошие ролики по постановке правильного произношения. Ссылки находятся в описании. Давайте теперь применим знание транскрипционного алфавита. Для начала вернемся к фоногическому алфавиту НАТО и прочтем его, имея перед глазами транскрипцию. Если вы хотите проверить себя, остановите видео и прочитайте самостоятельно, а потом сравните результат. Альфа, Браво, Чарли, Дельта, Эко, Фоксрод, Гольф, Хотел, Индия, Джульет, Кило, Лима, Майк, Ноябрь, Оскар, Папа, Квебек, Ромео, Сьерра, Танго, Униформ, Виктор, Виски, Экспрэй, Янки, Зулу. По-моему, получается отличный белый стих. Давайте продвинемся дальше. Один из эффективных инструментов изучения английского – это адаптированные книги. И здесь преимущество изучения 44 знаков транскрипции перед запоминанием десятков страниц правил чтения и исключений предстают во всей красе. Особенно мне нравится канал «Английский по песням и не только» и сайт этого канала EnglishBySongs.ru Далее следует отрывок из книги Дафо, опубликованный на вышеупомянутом канале, где главный герой рассказывает о своей семье. Обращаю ваше внимание, что у диктора британский вариант произношения. My father was German, but he came to live and work in England. Soon after that, he married my mother, who was English. Her family name was Robinson, so when I was born. They called me Robinson after her. Как вы видите, практически каждое прочитанное слово сопровождается переводом и транскрипцией, чтобы вы могли самостоятельно перечитать данный отрывок. Подробнее о том, как работать с подобными аудиокнигами, я расскажу в следующих видео. Теперь прочтем текст, полностью написанный транскрипционными знаками. Здесь используется американский вариант произношения. Далее я рекомендую остановить видео и попробовать прочесть текст самостоятельно, а потом проверить результат. Grandpa planted a turnip. The turnip grew bigger and bigger. Grandpa came to pick the turnip, pulled and pulled, but couldn't pull it up. Grandpa called grandma. Grandma pulled grandpa. Grandpa pulled the turnip. They pulled and pulled, but couldn't pull it up. Granddaughter came. Granddaughter pulled grandma, grandma pulled grandpa, grandpa pulled the turnip. They pulled and pulled, but couldn't pull it up. The doggy came. Doggy pulled granddaughter, granddaughter pulled grandma, grandma pulled grandpa, grandpa pulled the turnip. They pulled and pulled, but couldn't pull it up. A kitty came. Kitty pulled doggy, doggy pulled granddaughter, granddaughter pulled grandma, grandma pulled grandpa, grandpa pulled the turnip. They pulled and pulled, but couldn't pull it up. Мои аплодисменты, если вы с первого раза поняли, о чем текст. На мой взгляд, чтение текста, написанного только транскрипцией, это отличное упражнение для начинающих. Самое очевидное, оно позволяет быстрее запоминать транскрипционные знаки, что позднее поможет в работе с словарем. Немаловажно и то, что мы можем читать, как видим, а значит уменьшается количество ошибок в произношении. Слова запоминаются так, как они должны звучать. С другой стороны, мы не видим настоящего написания слов, так что умение читать обычные книги и правописание таким образом не тренируется. В адаптированных книгах иногда используется подстрочная транскрипция. На мой взгляд, это наиболее удобный и компромиссный вариант. Знакомые слова вы читаете без помощи транскрипции, а когда встречаете неизвестное слово, можете узнать его произношение, не отрываясь от книги. Активно подстрочную транскрипцию используют уже упомянутый канал, английский по песнями не только. Теперь о тех случаях, когда транскрипции изначально нет. Прежде всего, если вы видите незнакомое слово, вы можете набрать его, к примеру, на сайте Wordhunt.ru, где увидите не только перевод, но и транскрипцию в британском и американском вариантах. Если же вам необходимо прочесть текст, который есть в электронном варианте и в нем много неизвестных слов, воспользуйтесь сайтом tofonetics.com. После обработки вы получите тот же текст, но с подстрочной транскрипцией. Третья часть таблицы посвящена английскому курсиву, то есть рукописному шрифту. В повседневной жизни мы редко используем печатные буквы, когда пишем от руки. Русский курсив позволяет писать быстрее, и закрепленный еще в начальной школе экономит нам уйму времени. Вы можете возразить, что, к примеру, в США обязательное обучение курсиву во многих школах было отменено, и лишь в некоторых штатах он возвращен в школьную программу. Действительно, возможно, не стоит тратить свое время, ведь взрослый человек в наши дни больше печатает, чем пишет. И я частично соглашусь с вами, но с одной оговоркой. Изучая иностранный язык, вы будете писать очень много. Делать домашние задания, составлять списки слов, тренировать письменную часть экзаменов. В итоге примерно неделя активного использования курсива для закрепления в дальнейшем экономит многие часы, а на экзамене даст дополнительные минуты. Поэтому рекомендую уделить время на этот навык сейчас и упростить себе жизнь в дальнейшем. Задачи курсива, с одной стороны, чтобы все буквы были узнаваемы и не было двоякой трактовки одного знака. С другой, чтобы не было потерь в скорости. В распечатке вы видите шрифт компании Zener Bloser. Их прописи направлены на развитие красивого и аккуратного почерка, и я сам тренировал рукописный шрифт по их материалам. Впрочем, так же как это было в русском, со временем я поменял написание некоторых букв и предложенные прописями соединения в угоду скорости. Далее будут мои рекомендации по тому, как можно изменить шрифт компании Zenner Bloser, чтобы писать быстрее. Изменения незначительные и на понимание вашего почерка англоговорящим они не повлияют. Сейчас я рекомендую вам выполнить следующее упражнение. Возьмите листок и ручку и пропишите курсивом малые и большие буквы. А затем напишите 26 слов фонетического алфавита НАТО, чтобы отработать соединение. Уверен, вы придете к тем же выводам, что и я. Итак, что можно улучшить в курсиве от Xenobloser? Буквы в одном слове должны быть соединены между собой, поэтому если нет соединения, его нужно создать. Лучше, если рука не будет отрываться от бумаги, поэтому если есть готовое соединение, им нужно воспользоваться. Если при написании буквы рука все-таки отрывается от листа один или несколько раз, завершающей линией вы должны перейти к следующей букве. А теперь посмотрим, как эти изменения выглядят на практике. Сразу прошу прощения за плавающее изображение на данном отрезке видео. Надеюсь, оно не помешает вам уловить идею. Как показано на видео в заглавные P, V и W, на мой взгляд лучше добавить соединение. В части заглавных букв с стандартного курсива конец линии не приходит в следующую букву. На мой взгляд удобнее, если строчная буква в них будет написана продолжением линии заглавной. Обратите внимание на порядок линий в заглавных буквах F, H, K, и X. Завершая букву, мы не прерываясь переходим к следующей. В слове Foxtrot буква X пишется так же, как русская H. Заметьте, что буква T соединяется со следующей через горизонтальную черту. При написании строчных I и J я рекомендую писать сначала точку, а потом уже остальную часть буквы. К этому нужно привыкнуть, но это экономит движение. В первом слове Object я продолжил линию, не поставив точку, и мне пришлось возвращать руку назад. Следующее слово уже написано согласно моей рекомендации. А так выглядит тревог книги Элиизира Уидковского Гарри Поттер и методы рационального мышления, написанные курсивом. My troops, I'm not going to lie to you. Our situation today is very grim. Dragon Army has never lost a single battle. And Hermione Granger has a very good memory. The truth is, most of you are probably going to die. And the survivors will envy the dead. But we have to win this. We have to win this so that someday our children can enjoy the taste of chocolate again. Everything is at stake here. Literally everything. If we lose, the whole universe just blinks out like a light bulb. And now I realize that most of you don't know what a light bulb is. Well, take it from me. It's bad. Теперь подведем итог. Алфавит необходим нам для сортировки и побуквенной записи слов. По умолчанию можно дублировать буквы известными словами, либо словами из фонетического алфавита НАТО. Фонетический алфавит упрощает чтение слов, но встречается не во всех учебных материалах. Любой текст в электронном виде можно сопроводить его подстрочной транскрипцией. Курсив ускоряет запись текста от руки. Для увеличения скорости я рекомендую видоизменить три буквы и некоторые соединения. На экране вы видите полезные ссылки по данной теме. Большая часть из них уже встречалась в видео, поэтому опишу лишь те, которые не упоминал. English Pronunciation Training позволит вам быстро вспомнить знаки транскрипции и произношение звуков плейлист от Эми Уокер даст возможность потренировать американский акцент. Особенно рекомендую его тем, кто до сих пор не влюбился в звук шва. Надеюсь, вы по достоинству оценили преимущество знания алфавита, фонетического алфавита и курсива. Используйте эти знания на практике, и скорость вашего прогресса несомненно возрастет. В этом ролике я не раз упоминал книгу Элеозера Ютковского ⁇ Гарри Поттер и методы рационального мышления ⁇ на мой взгляд, это одно из лучших художественных произведений, позволяющих развить в себе рациональность. Кроме того, это книга, которую захочется читать и перечитывать много раз. Или переслушивать, поскольку аудиоверсии есть на русском и английском языках. Ссылка находится в описании. Если вам понравилось это видео, надеюсь на вашу подписку. До скорой встречи!